22 мая в зарубежном сегменте сервиса мониторинга позиций зафиксировали значительные изменения выдачи, причем колебания были на уровне внедрения Core Updates и обновлений Панда и Пингвин. Кстати, позиции прыгают до сих пор. Соответственно, специалисты предположили, что Google обновил алгоритм. Но, как ни странно, в западных SEO-сообществах по этой теме нет того количества обсуждений, как обычно. Скорее всего, это связано с выгоранием темы так как штормила Google перед этим 1, 7, 9, 13, 15, 19 и 20 мая. Фух, справилась, вроде ничего не забыла. В ответ на вопросы специалистов Google в лице Дэнни Соливана заявил, что очередного обновления Core Update не было. Цитата. «Обновления основного алгоритма в этом году пока не было, так что это точно не Core апдейт. Так что штормит пока только исключительно сервисы мониторинга». А Джон Мюллер на очередной встрече с мастерами заявил, что использование рекомендуемого формата разметки JSON не дает никаких преимуществ для SEO. По его словам, что Google рекомендует использовать JSON не означает, что это хоть как-то более ценно, чем остальные виды разметки. То есть никаких преимуществ с точки зрения SEO ждать не стоит. Мюллер также добавил, что веб-мастера не обязаны следовать рекомендациям Google в этом плане. Они могут использовать любой формат структурированных данных на свое усмотрение. Но Мартин Сплит объяснил, почему в отчете работы страниц в Search Console могут отсутствовать данные. Если не в курсе, что такое Page Experience и зачем это нужно, можно узнать из нашего видео. В ответ на вопрос, почему некоторые веб-мастера не видят в Search Console никакой информации, несмотря на то, что у их ресурсов хорошие оценки по Core Web Vitals, Сплит заявил что эти сайты не генерируют достаточное количество данных, чтобы Google мог предоставлять им отчет, отображающий удобство сайта для посетителей. Цитата. «Недостаточно данных, может быть, достаточно посетителей, но если эти посетители не генерируют данные телеметрии, значит, у нас нет все еще данных. И даже если у нас есть какие-то данные, их может быть недостаточно, чтобы уверенно сказать, что это данные, которые предоставляют собой реальный сигнал». Таким образом, мы можем решить игнорировать эти данные, если их источник слишком нестабильный или если они слишком шумные. Более высокий трафик. Более высокая вероятность быстрого получения этих данных, но не гарантия. Прямой перевод с английского – это просто жесть. При этом, по словам Сплита, причин для паники нет. Если вы, как SEO-специалист или владелец сайта, все исправили, а инструменты тестирования показывают, что ваш сайт находится в зеленой зоне, значит, вы уже все сделали, что могли. То есть делайте все как обычно. Сайты для людей или ждите, когда Google вас оценит. Но мы-то с вами знаем, что ждать милости от поисковиков не наш путь. И в следующем видео мы рассмотрим, как с этим бороться. А пока задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!